Вот они соточники все собираются. Ну вот он готов к бою, Николай. Привет, привет. Все, давай удачи тебе. Спасибо. Давай, не бивай. заливай. Привет, привет, привет. Готовы? Я на полтинник сегодня. Да, я знаю. Да будет да. да. Да. Сейчас. Володя, <свят> удачи тебе, удачи, да, всего хорошего. давай, давай. Я, я пока 50 буду бежать, обгоню тебя. Встречу на винише. Вот наш друг Тобин, Привет. английский резидет, мы познакомились с ним через нашего друга-бегуна. Спасибо, что ты мне помог, слов получился. Ладно, хорошо, чтобы ты пробежал, получил удовольствие, у тебя все получилось. Трасса непростая, непростая, ты слышал? Да, да. Я надеюсь, я встречу тебя на финише, потому что я бегу 50 прибегу раньше. Понятно. Хорошо. Давай, всем хорошего, удачи. Спасибо, Будет очень интересный завет. Непростой. Да. Денис готов боя. 231 номер. Он бежит без помощника. Я его соблазнил сюда, сказал, и побежим и вместе и бросил. Да, у него непростая задача. Первый раз на трассе. Она непростая, судя по брифингу. Я думаю, ты спрашиваешь, у тебя все есть, Денис. Мы Давай. Так, вот, Давай. Я Пойдем. надеюсь, встретить тебя на да. финише. старта две минуты! Давай, ты дай! Я 50, тебе. да! Допустим, Береги ну, себя без Конечно. травм! Ты молодец! Самое первое! Давай, давай. Помогайте друг другу! Уважайте трейл! Себя! Встряхнем этот старый город! Пять лет, ребят, все! Я стою здесь, провожаю вас в этот сложный, но интересный путь! Встречаю вас здесь на финише всегда! Наша команда для вас отрывалась по полной программе Я отдала себя всю на этом соревновании. Я надеюсь, вы отдохнете и оторветесь по полной программе. Давайте одну поднимем, чтобы все увидели. Давай раз, два, три. Это круто, парни, девчонки. Мы с вами одной крови. Давайте, друзья! Олег, удачи. Олег, Спасибо, Спасибо, Олег, привет! Салют! 50 бегу! Каждый час или каждый час? Спасибо! Как же вас много! Ха-ха! Я опять тебя не узнал! Давай, береги себя, дружище! О, Сергей, давай, здорово, давай, здорово, давай, здорово, давай, здорово, давай рад видеть, давай. Все. Да, да, давай, здорово. Саша, давай. Ребята, дорога. я полтинник, полтинник бегу. Все, в Все, молодцы. Так, привет, друзья. Я полтинник бегу в этот раз. А, слушай, полтинник, да. Да, полтинник. Все, Владимир, здорово, да, рад видеть. Вы последние? Еще один человечек. Последний герой. Ну, Че спешит, Да. Короче, первый раз за пять да, лет у меня кстати, возможность встречать соточников на финише. Обнять тех, кто мне дорог. Андрей Ефимов. Бегом монстр. Да, он учился бегать на моих видео, но как любой хороший финик произошел учителя, бегает долго, долго далеко ты и быстро. Просто я, ты я ты горжусь, ты ты горжусь ты что знаю такого человека, как я ты. ты знаю, что, что ты Волхавов пробежал в этом году, Ильтон пробежал, и сейчас еще... А и Грут пробежал, да. Ну, нормально, быстро этот раз. Быстро? Да. Бал... 12.36. Ну, я, я смотрел результат твой, думал, что ты уже смотаешь. Мне Какой номер у тебя? 28. 28, 28. 28, смотри. Расскажи, как там эти болоты полегче были, да, в этот раз? В этот раз были, их было меньше, но они были глубже. Глубже, да? да. Понятно. Ты в своих этих пятипалых да. тапках да. А, так крейсерским курсом не спеша? Ну, или как, я, или спеша? Я, а, у меня на этом, Далее, на 20-м километре я гоним? их порвал. Да ты Далее. что, на 20-м? Да, да. И добегал, короче, до заброски до 69-го. Поменял на вторую, вторую пару. Да. Вот. Ну, многие порвали в, красотки нет. в этот раз. Андрей Ефимов, да? да. да. А, в общем, 83 из 138, а ага. возрастной 12 из 23. Ну, отлично. Так, что ты съел за время пробежки? Я Или на... ты как на коле, как Я на Эльтоне? На, на, на, на, на коле, на адреналин Раши и бежал. А... Гели, джу, ел. Много а, съел. Гелевские ты... батончики ел. Гели много съел. Не I помнишь, что так. Три гели всего, да? Да. Yeah. Слушай, ну ты вот, если бы не хромоногость твоя, послебеговая, послесоточная, да, ну то, что ты немножко так ходишь, у тебя по лицу вообще не видно, что ты бегал. Вы посмотрите на человека. я пробежал 50, у меня морщины, а он пробежал 100, у него морщина от улыбки, от радости. Я реально, я горжусь, я рад, что я тебя знаю, ты молодец просто, супер, ну монстр, монстр. Ну, ничего не Всё, давай, давай, залечивай ладно. раны, зализывайся. Вот он, один из моих кумиров, Игорь смотрел, следил за твоими результатами, но ты молодец, ты молодец. Как, как, как прошла гонка для тебя? Ну, на час хуже. Ну, я посмотрел, ты же быстрее... Два золота, а тут серебро Да, тока. да. А что что там, трасса была тяжелее или что? Не, ну, функционально я не готов. Не готов был? После суток я вообще плохо восстановился. Не mm. пошло вообще. Ну, ты выглядишь бодро, свежо. Вот я посмотришь, не скажешь, что ты сейчас и, 100 ну, километров. Нет, как бы, уже мотивации не было на и ты не торопился, на -то, да? и я на серебро так спокойно добегал. Понятно. А как трасса вообще, вот, по сравнению с прошлым Нет, годом? Хорошая, Нормальная? Сутая, да. Всегда В 17 году да, сравнить, конечно. Да, понятно. Хотя Молодцы, в 17 у меня была У тебя, у тебя хороший результат был, да. Почти. Ну, вообще от объемов зависит, потому что у меня объемов июня, я весь напечатление прокатался. И, объемов, если нету, то. Тяжело. Ну ладно, успехов тебе, береги здоровье, я рад, Саша. я рад. Серега, Самый верный атлет! Серёга, ты, ты, ты, ты сделал пряжку! Нет, О, спасибо! Ты молодец, наконец-то! Наконец-то, блин, Он ну ты хорошо, взял, не не силен, салфет. силен, Можем. силен. Ребята, ты молодец, молодец! мне просто хотелось жутко спать, просто жутко спать! меня, знаешь, я хотел с тобой, ребята! В вообще, готов был упасть в траву и спать! спасибо большое! как себя ощущаешь? как чувствуешь? ну сейчас удовлетворение Ры, максимальное, максимальное. Сибирь. молодец! <свят> слушай, ну я сегодня, Миша, вот я пять раз бегал, сегодня пятый раз я реально а, полюбил а, трейл, но полюбил, я его раньше любил, я его всегда любил, но так как сегодня я его полюбил я его никогда не любил, объясню в чем разница, значит а, там я раньше как бы не любил вот эти участки и любил бежать, когда вот ну, пласкач. А теперь вот сегодня первый раз, когда мне надоел пласкач, я был счастлив, когда я забежал в перелесок. И вот тут я понял, что что-то во мне изменилось. Спасибо тебе за это огромное, вообще просто. Ты меняешь сознание людей, меняешь жизнь. Для тебя. Да, мою женскую жизнь. Спасибо, Я очень счастлив. Вообще, супер гонка и супер организация. Ну что, подруга, как ты? Мы тут за тебя переживали. Да ладно, все говорят легче, чем в прошлом году. Все говорят легче, чем в прошлом году. начинается. Так что вставай, это а затопшет. О, нет, да нормально. Я хотела напряжку. Понял? И да, я понял. Не смогла я, не шмогла. Ну надо тренироваться все я еще впереди. Нет. Больше не, не побежишь в очереди. Сотчик бежишь один. Мы есть о чем подумывать да, там и прочее. И с да. Ну, а здесь такая. Да, да. быстро в этот раз прошли. Ну сказать, что они поменьше были, но поглубже, да? Вот этот брод один. Да. Я вот так ушла. Да? Ну, что, значит, больше мы не встретимся на сотке, да? Хватит. Я а мне, понял. Я женщина. Угу. Ну, а что уманулся тогда взрослый как ребенок? Я поняла ну, это сегодня. <laughs> я, ну, слушай, береги себя, давай, все хорошего тебе. Спасибо. Давай, я да. <свят> Юлю нашел, пробежала только что 100 километров. Сколько получилось у тебя по времени 15, всего? 20. Ну, круто вообще. Ты быстрее, чем я бегаешь. <свят> <свят> Понравилось. <свят> как там, тяжело? легко было. Не много, дожила, но все Ты одна бежала или тебя парня на руках носили через броды? В основном одна. Я в основном в одна. Одна, одна, одна. Одна, да, ник никто. Нет. А я думаю, что так. Смотрят, что там тесто, какая она хрупкая какие руки. Молодец, молодец. Не просто было, да, не просто. 20. Самое главное береги себя. Завершая береги. Завершая В следующий раз тоже свою сотка? Свою. Нет. Получили огромное удовольствие. Ой, набрать смелости, может Когда быть рядом с тобой, 20, ты будешь моим пейсером. Если я буду тебя хорошо вести, Юля будет моим пейсером. Давай, давай, давай. <связь> До встречи, Юся. Кирилл, доволен? Ну, улыбку то хотя бы какую. Больше не побежишь, я понял. Побежишь? Значит, доволен. Уважаемые волонтеры, сразу молодец, Володя, так <связь> вот, спорт нет. Олег, а, ты, да, ты да. Не а, нет? Олег, Встречаю, содочников, достойно. Как ты? Как пробежал? Как, как, как самочувствие? Наше, как историю, молодец, как самочувствие? Нормальное? Тяжело было. Жесткий. М -м. Володя, я тебя здесь жду. Да. Потому что последних мало кто обнимает. Я хочу тебя обнять, дорогой. Ты молодец. Как ты пробежал? Как самочувствие? Покажем, Владимир. Монстр бега. Все, все длинные дистанции пробежали. Ну ты выглядишь, э, знаешь, Он как будто перед стартом такой. О, Свеженький. Блядь, блядь, блядь. Просто сейчас темно. Это обман. обман собран, да. Да. Как трасса вообще? Как ты? Отлично, нормально, да. да? Идеальная. Молодец. Все, все было отлично, но... Это же круто. Надо больше бега и меньше я пива. Лекарный, я понял, да. Это нас, под, это нас настоящих это бегунов подводит Ну что, мы обязательно где-то вместе еще подключим, правда? Все хорошо, Береги себя. Береги. Товарищ Пахомов. Товарищ Пахомов. ха ха я рад, я рад, что я тебя встретил, как ну, ты можешь? в этот раз? Нормально. А я всем рассказывал про нашу болотную команду. Ну, ты молодец, молодец. Легче в этот раз было? Ну, поначалу так. А? Поначалу так. Да? Да? по суше, а Они это конкретно. потому а потом да, уже да. после 70-х мы много шли. Все вместе. Да? Здесь, вот так, mm -hmm. В конце последние 10. Ну Маши побежали. не было, которая бы темп правильный, да? Ну, ну так, мы нормально шли. А но последние 10 уже побежали опять. Молодец, молодец. Я рад. Как ты? Я полтинник бежал в этот раз. Ну, ну за 6,5. Ворот это. 100, 50, 50, 50, 50, 50, думаю, блин. Пробежал 21, а там же как раз... Ну, залезкая на 100. Я сейчас мы уже половину пробежал. Но да, же после сотки молодец. полтинник кажется совсем легким, легким, легким. Да, да. Молодец. Спасибо. Метр через 200, он уже пересечет эту черту. Стопят бежал Мог не торопиться, до, еще полно, не торопиться, до еще полно времени А что-то получилось 109 в этом году Очень не ему Чувствую кажется, он взял... Ну, себя А ты, братан! Давай, чувак! Давай, чувак! Давай, чувак! Давай, чувак! Давай, Захотел себе сделать заправку 380 быстрее ну, да. Доварим, я, молодец, без мотора. Давай, давай. Но зато не подребнешь. Да, Отлично. Открой, пожалуйста, переднюю часть автомобиля. Давай, Это масло. у нас багажник. Обратите внимание, что здесь так. кресло. есть а можно О, давай, давай, как ты, как ты, как ты? отлично вообще. Как пробежался, как трасса? Напоролся, вообще напоролся. На что он напоролся? Отлично, у нас есть возможность Запоролся, О, а, Запоролся. Вообще, вообще просто вообще. Ну что, больше не побежишь? Побегу да, да? Побежишь? Побегу, Побегу. три Я раза еще разу. Еще три раза? Давай, удачи Я слышно да? Спасибо А то вдруг еще сюда? что мы спросим, что это же самое главное в таком автомобиле Молодец! А мои виза? потом Молодец! Марина, ты что ли? Вижу тебя, Марина, молодец Молодец! А привет. привет! Ну, расскажи, как пробежалась? Ну, а -а -а. Еще побежишь? Не знаю. Не знаешь? Задумалась, да? Хватит соток. Хватит соток? Да, молодец, молодец. если ну чё, как ты? Вот такая трасса. Сухая. Красивая. Дрова, как всегда, лучше. Воды навала. По шею, да. Я не хочу. Бергию не хочу. Еды навал. Арбузов не хватает. Арбузов не хватало? У нас было много в начале арбузов. Ну вот я когда прибегал, арбузиков уже не хватало. Арбузов хотелось чуть. Ну ты, мол, у тебя первый сотка или нет? Вторая. Вторая? А когда ты первый успел? В семнадцатом. А, в семнадцатом ты... По болотцам. Да. А поэтому я тогда очень плохо прибежал ну, классно, У меня была травма, деле. я ножку подчинял, все дороже, хорошо, отказался. отлично, Оказалось ничего всего. не болело, спасибо, спасибо. так что давай, все, все, да. все, круто, все, благодаря тебе, <свят> Олег Факихиев <свят> рассказывает <свят> а, о традистанциях, подожди, молодец. Вот здесь вы да. можете найти всю правду, всю правду о том, как халявным бегунам можно я пробежать 100 километров. Или два марафона да. на Московском марафоне. Две да, да, да. дистанции на Московском да. марафоне. Тобин, Тобин, давай, давай я тебя сюда, жду! Сюда, сюда, сюда, Тобин, я сюда, тебя жду! Дорогой! Как давай, ты, давай, как, давай, ты давай, как ты, короче, как тебе? Все, супер просто, да. Не... Ой-ой-ой, вот самая. Как ты, доволен? Очень, да. Подождите, что он расстанавливается? Дружище, давай забегаем. Видеотрансляция идет. Я чувствую за тебя ответственность. Организовать себе этот завет. Спасибо Тебе понравилось? Вот он, вот Супер. Молодец, держи. Да, Толя! Толя, где? Вот Толя! Ой, девчонки, как довольны? Пойдем ой ой ой ой ой ой А мне Рафаэль! Рафаэль! Рафаэль! Я О, тебя жду, я тебя боле. жду. Зачем? Здорово. Рад, рад, заимно. Как ты? Ты заразился с прошлого раза? Ну да. Да? Нет, спасибо. Как ты пробежал в этот раз? Не знаю, надо посмотреть. Нет, ну по самочувствию как вообще, как? А, лучше, лучше. Ну ты выглядишь шикарно. Я понял, в прошлый раз ты сам отстал, мы думали, что ты все сдался, но ты выдержал. этом году я готовился. Да, молодец, молодец. Я рад, мы тебя ждали. А нам хотят рассказать про а вечеринку. На самом деле, это буду зря. с дивана, это круто! Случайно выброшили даже целые гели. Не хочу, молодец чтобы лучше ты шла. Всё, ты молодец Молодец Стоит Молодец еще... тебя умер. <свист> <свист> <свист> <свист> Ты теперь настоящий ультра Настоящий Побоже настоящий. Ты что, в моей жилетке Ты же обещал переодеться не передевался. Ты я... Ты, ты, ты, я... что ты сделал? Ты должен был только половину моей рюллетки бежать. Ну как тебе? Как тебе, Сашка? Какая ты сейчас Это трэш. Это трэш? Это просто, да. Побежишь еще, чё, дед? Ну, побежишь, нет? Молодцы, молодцы. А? Ты меня, кажется, з... думаешь, <станции> такое. Просто. Подожди, Конечно, ты, ты вообще взрослый человек и сам принимал решение. Да. Ну, да. ты горд собой, смотри. Вообще, ты понимаешь, важно. да? У вот, тебя да. жить все не будет, как прежде. Да, да все, я, я салдуги Да, стоп. Абсолютно. Медаль а получил, там да, всякие да. призы. Спасибо, давай, спасибо, все, все. Спасибо. давай. Молодцы.